И это очередная посылка из Китая Только что было еще три И это на данный момент самая большая коробка Я даже знаю что это Это должны быть ДОЛЖНЫ БЫТЬ! ДОЛЖНЫ БЫТЬ! Сейчас, минута да, оболчания Барабанная дробь, красная упаковка Вы слышите какой-то непонятный звук Не понимаете что это так, это было заказано 2 числа 20 это приехал. Я надеюсь, это все же то, что я хочу получить. Я <рапрошу> это очень хочу получить. И сейчас, если это я правильно понимаю, то это то, на чем то, что, то, на чем я сэкономил 3 раза. У нас это стоит 3 раза дороже. Эту цену я уже точно сравнивал. О, да. И что это? Это теннисные мячики. Да, господа. Мячики для настольного тенниса, которые стоят в три раза, В три раза дешевле в Китае, так как это производитель, чем они стоят у нас. У нас стоят это мячики 3 звезды, значит самые лучшие, хорошая фирма DASH если я правильно ее прочитал у нас три мячика стоит 48 гривен в магазине Sportmaster То есть больше 2 долларов за один мячик с тремя звездами боже господа полдоллара -доллар, пол мячик как бы, даже больше чем в три раза в я взял себе ну, я брал себе и другу вот мячики поэтому тут целых 3-6 коробок Никакие коробки так, ну, немного помялись, ну вот максимум то, что помялся. Ну вот шарики часто взять. И еще я взял себе супер пупер ракетки. Ракетки теннисные Тима Болл. Это невероятные ракетки. У нас такие стоят больше 100 долларов. За сколько я взял в Китае? Барабанное дробь? В Китае я взял за 30 долларов. Также я сравнивал цены на ракетки. Китайские, например, Dash As 602, в Китае стоит 30, 32 доллара, у нас она стоила, стоит 100 долларов. Смотрим, пленочка, красиво, Тима Боу, она, она еще внутри приятная. У меня был до этого чехол такой, ну, голенький, там было все похуже внутри ой, тяжеленькая, а в руке как приятно ложится Тима Болл, тут есть какая-то официальная штука Тима Болл для понимания это... ой, Мэдди Джомани, Пфф, вообще жесть Тима Болл для понимания это чемпион мира в теннисе который лет пять подряд занимает первые места ой, она отпадная, она просто вот создана для меня смотрю и не на радость ей. А что как бы по деталям? Детали вот все аккуратненько прошита, проклеено, резина. Все как заказывал. Все полностью. Вот ручка, эмблемка, логотипчик, Тима Бол, Тима Бол. Ну это как бы ракета, даже по акциям, она стоит 50 долларов в Китае. То есть у нас она стоит, ну блин, ну баксов 150. Особенно зная, что все возят из Китая. давно ждал, просто невероятно приятно получать такие подарки, подарки, покупки для себя, а как она красиво смотрится, просто, ну конечно вот есть недоработка, немножко грязный чехол, гады китайцы, гады, блин, я счастлив, просто китай приносит, ну действительно много эмоций положительных для меня. Так, что по поводу коробочки? Ну, коробочка, понятно, вся на китайском. Тут вообще непонятная какая-то штука. 8, 3, 4, 5, 6. 7, 8 звезд, как бы... Я не знаю, правда-неправда. Звезды нарисовать можно очень легко. Enthusiasm, bla-bla-lu-tu, крика так. Мне это ни о чем не говорит. Я занимаюсь с тренером. Но то, что это в Германии, как бы... Ну, приятно. Как Германия, Германия, блин, которая из Китая едет, Это очень весело. Все, обзор окончен. Экономия составила охренеть, как много на таком малом количестве товаров. Все, до связи. Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить тему о выгодных покупках на Алиэкспресс. Частенько я заглядываю в групповые предложения, где нахожу для себя что-то интересное. И также иногда заглядываю в супер предложения. В супер предложениях, как правило, самые большие скидки, но хочу вас предостереть. Заглянув сегодня в супер предложение, я обнаружила интересную для себя вещь, это солнечное зарядное устройство в виде фонарика с FM радио, то есть такой многофункциональный прибор, работающий от солнечной батарейки. Этот приборчик был уже продан здесь, была скидка на него 35% процентов, и по окончательной цене он продавался за 12,75%, но поскольку не до я совсем искала на алиэкспресс кто-то на солнечных батарейках чтобы можно было допустим мобильник заряжать где-то находясь далеко от электрических розеток то я уже этот радиоприемничек солнечная батарейка заприметила и он у меня лежал в корзинке ну как бы я помню что цена вроде бы даже была на уровне или чуть меньше заглянув в корзину к себе я убедилась что Цена намного меньше, чем она продавалась и была вот кем-то куплена, раскуплена, да, вот из таких вот супер предложений. Для того, чтобы убедиться, какая была цена, да, я перешла по ссылке из корзины. И для того, чтобы точно не ошибиться, да... Я попросила Google Chrome, чтобы мне показали оригинал. Вот видите, моя цена 9.26 без какой-либо вообще скидки. То есть, он у меня лежит в корзинке. Я либо его куплю по этой цене, либо даже подожду какое-то время. Возможно, на него будет еще дополнительная скидка. Я смогу его купить вообще по привлекательной цене. Меньше 300 рублей. И поскольку я перевела да, на английский язык все, я могу здесь скопировать все это. Сделать проверку на самом Алиэкспрессе. Вставляем строку поиска, часть из названия, и нажимаем на поиск, и он нам покажет все, что будет по этой как бы, модели. Ну, вот, например, смотрите, у меня он лежит по 9.26, и тут же мне вышел материал, что есть за 5,77. Открываю в новой вкладке. Смотрю, есть ли тут бесплатная доставка или надо много их брать. да? Может быть, это не одну штучку надо брать. А? Ага, ну, так и есть. 130 штук. То есть, цена, конечно, хорошая, но 130 штук они мне не нужны. Продавать их на рынке я не буду. Вот. Поэтому, таким вот нехитрым способом мы можем найти такую же вещь по самой выгодной для себя цене. Надеюсь, вам информация оказалась полезной. Вы поняли, что ту последовать групповым предложениям или спецпредложениям как бы.